Дитя мое, я возлюбил тебя. Дитя мое, я возлюбил тебя любовью вечной. До твоего рождения в мечтах своих увидел я тебя давным-давно, еще до сотворения. В чреве матери тебя я создавал неповторим, о, дивно ты устроен, все лучшее ты от меня вобрал. И образу ты моему подобен. В книге своей все дни записал, Что для тебя с любовью предназначил, Все волосы твои пересчитал, Пределы бытия тебе назначил. Я рядом, хоть не видишь ты меня, Я говорю, пусть не всегда ты слышишь, Дела и мысли знаю твои я, Ты мной живешь и движешься, и дышишь». Хочу тебе делать лишь добро, И показать великое желаю. Храню тебя, чтобы не коснулось зло, И от беды тебя оберегаю. Как пастырь бережет своих ягнят, Так я храню тебя у сердца близко. Прошу тебя, хоть ты не виноват, Возвышу, даже если пал ты низко». Сниму с тебя проклятие и болезнь, слезу отру и тяжесть с тебя скину. Ты дорог мне таким, какой ты есть, и никогда тебя я не покину. Я всегда рядом, чтоб тебя спасать, нести в своей руке освобождение. Скажу тебе, ты должен это знать, люблю тебя, к тебе. Мое благоволение ничто не сможет отлучить тебя от той любви, что сердце наполняет. Я твой отец, а Ты мое дитя, и нам с тобой друг друга не хватает. Если будешь ты меня искать, всем сердцем и своей душою найдешь меня, и сможешь ты понять. Твой Бог-Отец всегда и везде с тобою. Аминь. Слава Богу!